А с другой стороны, вы точно так же, как и коллега, которая вот, с которой мы беседовали перед вами, столкнетесь с огорчительной ситуацией ограниченности форм возможностей реализации целей в этом мире. Их действительно очень мало. Мы с вами говорили об этом на предыдущих курсах и много говорили и будем говорить на общей теории магии. Все формы реализации, целей, смыслов, ситуаций, в общем-то все прописаны в архетипических мифах, и новые добавляются в час по чайной ложке, с большим трудом. А мифов тоже не очень много, если вот так вот ну, соберем все вместе, вообще все, ну тысяч пять наберется стандартных рабочих мифов. А те, которые имеют отношение к нашей земле и того меньше. Они конечно пытаются компилироваться между собой, но основные ключевые моменты, они всегда остаются такими же. Эгрегоры мира сегодняшнего, они обладают этими формами, то есть как матрицами, как базисами, да, которые можно отработать. Но они тоже не пополняют сейчас свои запасы, каналов с богами нет, новых мифов нет. Они тоже делают только то, на что, на что сейчас у них в базе данных есть. Это очень ограниченное количество, может появиться немножечко состояние скучности, да, потому что они не, не предлагают ничего нового. Но когда целей много, они мелкие, они дробятся, каждая из них выполняется не одним и тем же способом, а все-таки разными. И уже не так тоскливо получается в этой реальности. Но, опять же, скажу вам то же самое, что сказала коллеги. Да, это ситуация временная, ограниченности формы реализации. К сожалению, мы вот, мы вот сейчас в нашем облаке имеем то, что имеем. Вот, сейчас должны отработать то, что есть, но вы обучите свой, свой персональный эгрегор брать отовсюду, а не только из то, что находится в ближайшем доступе. Пусть обучается, потому что, когда базы данных пополнятся, Тут надо быть очень быстрым, очень быстрым, чтобы выбирать те формы реализации целей, которые являются действительно уникальными, а не юзанными последние пять тысяч лет, всем кому не любят.